приветствую вас козерожки надеюсь что вы очень хорошо отдохнули ваши праздники прошли замечательно и теперь вы готовы дальше ринуться в бой ну понятно что после праздника очень тяжело начинать активно действовать но все же посмотрим что же будет у вас происходить в период с 8 января по 30 января именно в это время венера будет двигаться по вашему знаку по козерожку и соответственно она начнет свое движение с того, что она будет образовывать прекрасный аспект, тригончик к Марсу, что придаст вам очень большую харизматичность, привлекательность для противоположного пола. И 8-9 число, они очень благоприятны для встреч, для контактов с партнерами, для любовных взаимоотношений, для взаимоотношений с детьми. И, в общем-то, эти первые дни периода вас должны здорово порадовать. Тем более, что это снова будут праздники и выходные также в этот период Меркурий перейдет в Адалей. и для вас Водолей является домом денег, учитывая, что также сюда заходят две важные планеты, как Сатурн и Юпитер на достаточно долгое время ожидайте перемен в области ваших финансов скорее всего, что вам будет предоставлено очень много новых возможностей расширения в плане заработков возможно вы будете действовать какими-то другими способами и если раньше вы чувствовали в чем-то, ну, зависимость от чего-то, то теперь у вас появится больше свободы для действий. И ваши возможности будут здорово расширены на достаточно долгий период, там от года до двух. Теперь смотрим дальше. Меркурий 10 числа соединится с Сатурном. После того, как он соединится с Сатурном, то... Мы можем почувствовать какую-то необходимость в принятии решений относительно финансов. Вы знаете, постарайтесь в этот период не вкладывать особо, ну, не делать каких-либо крупных вложений, относиться к своим финансам очень бережно. И, может быть, даже их для чего-то сэкономить, для каких-то других целей. Если вы планируете поездку, то 10-11 января, в общем-то, будут достаточно благоприятными, поскольку здесь еще и подключается аспект к Юпитеру. И он дает возможности, знаете, пустить свои финансы на что-то приятное. И, причем, это вас не разорит, но, тем не менее, здорово порадует. 13 числа Марс. Соединиться с Сатурном. Сейчас смотрим. 13 соединится. Вернее, он не соединится, а войдет в квадрат к Сатурну. И-и-и-и. О чем это говорит? Марс квадратик к Сатурну. Марс у вас находится в символическом доме детей и ваших любимых, а также это хобби. Вы знаете, можете потратить денежки на своих детей, можете потратить денежки на какие-то свои хобби и на приятные развлечения. Еще этот период ознаменован тем, что могут произойти какие-то перемены в вашей любовной сфере. К которым, возможно, вы не были готовы. 18 -го числа Юпитер станет точный квадрат к Урану. Посмотрим. Юпитер точный квадрат к Урану. Уран у вас опять же находится в доме любви и развлечений. Смотрите, здесь со стороны ваших детей, а также ваших любимых, возможно, какие-то сюрпризы, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь еще параллельно работает. Но ну, Венера пока еще находится в достаточно таком большом, длительном аспекте. Широком, вернее, аспекте урану ну знаете с одной стороны могут быть траты а с другой стороны какие-то неожиданные спонтанные знакомства ну хорошо посмотрим дальше на эти знакомства что они принесут если они будут 23 числа у нас подключается секстиль от Венеры к Нептуну. Нептун ваш находится в доме коротких поездок, коротких путешествий и контактов. Это благоприятное время, 22, 23, 24 число когда вы можете Ознакомиться, когда вы можете куда-то ездить. То есть ваши поездочки, они будут носить очень приятный характер и даже, возможно, какие-то неожиданные там финансовые сюрпризы, ну и в том числе эмоционального плана. 28 числа произойдет соединение. Венеры и Плутона, и плюс еще и будет у нас полнолуние в знаке Зодиака Лев, лев для вас является восьмым домом. Здесь, возможно, знаете, переживания небольшие, связанные с чужими ресурсами, какие-то небольшие опасные ситуации, недостаточно кратковременные. Ну, я бы сказала, что этот день неблагоприятен для каких-то встреч, в которых вы не очень уверены, ну для любых манипуляций с финансами в том числе. 30 января, 30 января ретроградный Меркурий, Начнет свое движение, продолжит свое движение по знаку зодиака Водолей И скорее всего это говорит о том, что вам придется в течение ближайших трех недель доделывать какие-то свои дела, рабочие дела. Может быть, решать свои финансовые вопросы. Ну или для того, чтобы получить там какую-то определенную сумму денег, вам нужно будет что-то доделать, да, какой-то методичный труд, от которого никуда не уйти. Ну, а... Что еще хотелось бы мне сказать по поводу соединения урана в Тельце, в пятом доме, вы знаете, само по себе это соединение, оно еще поработает некоторое время, вы его будете ощущать ну, не только до конца января, но еще и какое-то время, может быть, начало февраля, и оно связано с какими-то непредсказуемыми последствиями во взаимоотношениях с вашими любимыми и в, в, в, во взаимоотношениях с вашими детьми. Что-то нестабильное, то, что нельзя предсказать. Здесь даже, возможно, вот некоторая, знаете, агрессивность. Но не с вашей стороны, а вот с их стороны. Какие-то не, непредвиденные агрессивные действия. Ну, а теперь для того, чтобы посмотреть... Главный совет на этот период. Если раньше я обращалась к Оракулу, теперь по просьбам многочисленным, я это сделаю при помощи Таро, но вы мне скажете, насколько это для вас было интересно или полезно. Итак, как вас будут воспринимать окружающие башня? Ну, здесь буквально у вас будет гореть, все будет гореть. Человек, которым, которому придется принимать решения в каких-то э, форс-мажорных ситуациях, когда ну, на самом деле, козерогов здорово эти ситуации выбивают из колеи, поскольку вы привыкли все планировать. По шестерке Пентакли, скорее всего, вам, может быть, экстренно придется оказывать какую-то помощь, или же э, вы будете просить этой помощи в экстренном порядке. Теперь, что касается ситуации в дома в семье, здесь выпала колесница. Колесница, как правило, говорит о том, что человек пытается все контролировать и берет все под свой контроль, в том числе и финансы, которые у вас здесь выпали. То есть, знаете, у вас как-то вот здесь финансовая тема в этом периоде, она проигрывается наиболее ярко. Видимо, самая такая нестабильная ситуация, которая может сложиться в этом периоде, это. То, что касается финансов. Что же касается партнерской сферы, здесь суд. То есть вот здесь может произойти знаете, какие-то изменения, как возобновление, а как, возможно, и приостановление некой ситуации с вашими партнерами. По королеве мечей, Сама по себе это сочетание может говорить, знаете, как о разъединении, о разводе. Ну, соответственно, для мужчин это может быть Ситуация с, некоторой, с некой женщиной, с которой, вам, с которой вы примете решение что-то изменить в ваших взаимоотношениях, а для женщин это может быть ваше решение о том, что, ну, например, вам нужно от чего-то отказаться, от, ну, отказаться от человека, который ну, не является для вас эффективным с которым нет будущего. Ваши главные цели, планы, стремления, Ерафан. Здесь для вас идет На эти главные ориентации в этом периоде должна быть на семейные, на духовные ценности и попажу жезлов. Для тех, кто планирует какие-то поездки, то к родителям, к родственникам, то для этого наиболее хороший период. Еще это хороший период для того, чтобы поменять свою работу. Ну и вообще благотворно трудиться. Главный совет на этот период, на все сферы, это сила, возьмите под контроль свои эмоции, постарайтесь действовать при помощи мягкого усилия, не конфликтуйте, по двойке жезлов поберегите свою энергию, приостановитесь, посмотрите, обернитесь вокруг и проанализируйте, куда вам следует направить свою энергию в будущем, а куда не стоит. Ну, на этом мой прогноз заканчивается. Хочу вас поблагодарить за ваши лайки, комментарии, подписки. Ну и до встречи в следующем периоде.